здравствуйте с вами надежда соколова сегодня выполняем комплекс упражнений на все тело который состоит из укрепляющих упражнений балансов и растяжки ставим стопы параллельно делаем вдох тянемся вверх выдох вниз еще один раз также разогреваем наши плечевые суставы вверх спины Переводим кисти на затылок, сводим локти, разводим локти. Выдох, закрываемся, вдох, раскрываемся, продолжаем также плечи не поднимаем, и акцент на грудной отдел. Разогреваем шейный грудной отдел. Последний раз также теперь выполняем вращение руками и поднимаемся на полупальцы. Включаем все тело, подключаем баланс. Последний раз также. Теперь выполняем вращение плечом. правое и левая с небольшим разворотом. Включаем наши бока. И снова переводим кисти на затылок. Сводим локти, разводим. Выдох, закрылись. Вдох, раскрываемся. Выполним еще один раз также. Опускаем руки вниз и снова подъем на полупальцы. Руки через стороны вверх. Сразу концентрируемся на мышцах пресса. Последний раз также. Теперь переходим в баланс. Поднимаем правая рука, левая нога. И меняем левая нога, правая рука. Можно закрыть глаза и попробовать выполнить это упражнение. С закрытыми глазами чередуем подъем колен рука. И еще раз также. Выполним всего 4 раза. Последний раз также и следующее упражнение – вращение головы. Опускаем голову на грудь и покачать голову из стороны в сторону. Теперь переводим кисти на затылок и снова разогреваем, раскрепощаем наш грудной отдел. Сводим локти, разводим. Выдох, вдох. Сводим выдох, раскрываемся, вдох. Еще два раза. Еще один и делаем шаг шире, пускаем руки вниз, переводим руки в стороны, зафиксировать таз и смещаем грудную клетку вправо-влево, одна сторона, другая сторона. Последний раз также. теперь остаемся на правой ноге, вращение наружу, вовнутрь, вращение согнутой ноги и стазобедренного сустава. Чередуем правая нога, левая нога. Сгибаем ногу в колени и вращение. Отвели ногу в сторону, вернули. И еще разочек. Последний раз также. Теперь соединяем обе руки. Слегка подкрутить таз и разворот корпуса вправо-влево. Разворачиваем весь корпус. Контролируйте, пожалуйста, пресс. Контролируйте плечи, плечи опущены и разворот корпуса. Руки на уровне груди, руки собрали вместе. Последний раз также уйдем вниз, в скручивание. Теперь поднимаемся вверх и растягиваем поясницу. Круглая спина, прямая спина. Тянемся поясницей вверх, вниз. Последний раз также поднимаемся вверх, делаем шаг шире. Уводим обе руки к правому плечу и выполняем встречные движения. Тянемся руками к колену, выполним 8 раз. Переводим руки к другому плечу и все с другой ноги. На выдохе подъем, на вдохе руки уходят вверх. Последний раз также. Теперь мы переводим руки вверх, вниз, стопы стоят шире. И теперь мы разворачиваем правый носок вперед, левая стопа у нас на месте. И мы тянемся рукой, как будто нас за руку тянут вперед. Руки как будто бы лежат на поверхности. Слегка смещаем бедро, смещаем таз. Удлиняемся в одну сторону. И то же самое выполняем в другую. Разворачиваем другая нога сторону смотрит и тянемся в сторону пальцев ноги плечи как будто скользят по стене слегка смещаем таз последний раз также остаемся в центре разворачиваемся в другую сторону и теперь переход в выпад неглубокий активизируем мышцы вокруг бедра постарайтесь пожалуйста не выводить колено вперед к Дальше пальцы в ноги, чтобы не травмировать колено, чтобы не увеличивать напряжение на коленный сустав. Разворачиваемся и выполняем все в другую сторону. 8 повторов. Последний раз также и возвращаемся в центр. Ставим стопы параллельно, тянемся руками вверх, вниз, выполняем круг плечами. Полный круг – это вдох-выдох. Уходим вниз, вскручивание. Поднимаемся вверх, задерживаем руки на коленях и выполняем вытяжение позвоночника по позвоночнику. Круглая спина, прямая спина. Выдох, круглая спина, вдох, прямая спина. Поднимаемся вверх, руки через стороны вверх. И снова собираем обе руки, разворот корпуса. Включаем в работу косые мышцы. Одна сторона и другая сторона. Последний раз также и снова ставим стопы чуть шире, уводим руки в стороны и смещаем грудную клетку. Тянемся за рукой вправо и влево. Переводим руки вверх и встречное движение от правого плеча руки к колену. 8 повторов. И другая сторона также. По диагонали. Кисти к колену. И еще, еще разочек. Последний раз опускаем руки вниз, уходим вниз в скручивание, возвращаемся руками на колени, круглая прямая спина, выдох округлили спину, вдох выпрямили, поднимаемся вверх, раскрываем грудную клетку и на сегодня это все. Если видео было вам полезно, поделитесь им пожалуйста с вашими друзьями, ставьте ваши лайки, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео. До встречи, друзья!